Если мы с вами посмотрим на, на такую тему, что очень много типа, эконом-сегмента в нашей стране, денег у людей нет, сейчас вообще все тяжело, кризис, пандемия, что все тому подобное. Смотрите, люди, у которых нет денег, никогда не являлись целевым клиентом на недвижимость. То есть это не целевой клиент продукта. То есть компания Apple не берет в расчет жителей Африки, например, у которых нет возможности купить продукцию Apple. Они для них просто не существуют. С точки зрения их коммерческой деятельности это мертвые души. А риэлторы, которые приходят как маленький частный риэлтор или маленькое агентство, они приходят ну, не с подходом коммерсанта. У них есть идея о том, что... Ну, то есть они не смотрят, кто мой потенциальный клиент. Основную часть рынка, и Юлия, я думаю, сейчас это подтвердит, скупают uh -huh. люди, у которых есть деньги. То есть получается, что 100% недвижимости, вот 20% из них покупает эконом-сегмент, а 80% покупают люди, у которых есть деньги. То есть основную массу денег вливают комфорт, бизнес и вип-сегмент. Поэтому этих людей много. Другой вопрос, что значит они где-то в другом месте водятся. Тем, кому интересно, где они водятся, пишите в директ, мы вам расскажем, где они водятся и как вам об этом подробнее узнать. И вот когда у вас появляются клиенты такие, с ними действительно круто работать, потому что у них нет, они не такие трусливые, они не боятся расстаться с деньгами. Люди, которые приобретают в ипотеку, намного быстрее увеличивают свой бюджет. Например, на бизнес-сегмент увеличивают в среднем до двух раз от озвученных денег в первом звонке. То есть они говорят 5 миллионов рублей, 10 могут вложить смело, и вы можете это закладывать, потому что ипотека – это обещание в будущем, погасить свои обязательства, а плюшки мы получаем сейчас. Человек, который заработал и сохранил свои деньги, и в котомочке их сложил, и принес в итоге к вам в агентство и собирается покупать, он цену этим деньгам знает, в отличие от того, кто приобретает в ипотеку. Все равно мы всегда оптимисты, мы думаем, что достанется легко, решится быстро, само рассосется, а квартира будет сразу. Вот, поэтому... Я к чему-то все говорю, что есть решение, как обзавестись этими клиентами, чтобы сейчас мы могли все остальное время посвятить Юле, Юля подробно поделилась всеми своими успешными действиями по работе с платежеспособными клиентами в ипотеку, чтобы у вас в голове не сидело это возражение, что, ой, понятно, это не про наш город, это не про наш регион, а у нас таких нет, в каждом регионе нет. толкает рынок. Тот человек, у которого есть деньги. Недвижка строится под того, у кого есть деньги. Вопрос про суперэконом-сегмент. Сразу вот, а, есть огромные комплексы, поля, плантации выстраиваются, отвратительного жилья, где а, целый там ветряной поток дует из розетки, и люди покупают эти квартиры и заселяются, понятно. Но вопрос, там нужен риэлтор. У них там есть проблемы выбора? Они покупают то, что им нравится? Нет, они вот так покупают эти квартиры, потому что им просто тупо негде жить. И купить, там не... Да. Да, там не нужен посредник, там действительно да. нужен только ипотечный брокер, который поможет найти самое бюджетное решение, каким образом не попасть на э, чересчур большие проценты. И то, там все равно люди да. пытаются прийти максимально напрямую, им вообще никакая помощь не нужна, и они готовы сэкономить на ком угодно. Нельзя таких людей, а, знаете как... Просто я была тем человеком в прошлом, это вопрос количества денег в твоем кармане. И вот это очень сильно влияет на твою порядочность, потому что это очень относительный момент. Когда у меня было три копья в кармане, им мне нужно было заплатить комиссию, а я могла на эту комиссию прожить еще два месяца, студенческие годы, вот кто меня осудит, когда я себе эти два месяца сохранила и не стала мучить своих родителей, и была хорошей дочерью, которая сохранила деньги в семье. Вот тяжело, да, когда себя касается, вот как-то вот думаешь, а вроде бы и не так уж и непорядочно. Поэтому не мучайте тех людей, которые не являются вашим потенциальным клиентом. Не создавайте хорошим людям тем, те условия, чтобы они вели себя как какашки, простите.